Чем ближе к тебе подказывается человек, тем внимательнее надо быть. Следи за своим кошельком. Да. Да, и не только за кошельком, а также за постелью, за шкафом и за прочими близкими женщинами вещами. Не надо. Провоцировать не надо, прежде всего. Вот это вот помните. Не надо провоцировать. Не собственным счастьем, не собственным достатком, не собственной устойчивостью к событиям внешнего мира, потому что мы живем среди людей. С одной стороны, можно сказать, как ей было не стыдно, да? но у нее бы не было повода шарить по кошелькам, если бы она знала, что там что-то есть. Правда ну, ведь? Вот. Девушки, которые там вконтакте, на фейсбуке выкладывают фотографии своей счастливой семейной жизни, должны быть готовы к тому, что это, на эту семейную жизнь найдется еще какой-нибудь охотник. И Такая явная демонстрация о том, что у меня все не так, как у людей, вот, она всегда будет находиться под угрозой внешних обстоятельств. Имейте это в виду. Состояние нуля это как раз состояние не демонстрации себя, вообще ни в каком виде. Очень сложно человеку согласиться с тем, что он не будет себя позиционировать как-то в этом мире, то есть отображать себя как-то в успешности, в неуспешности, никак. Какое состояние сознания должно быть в разуме, чтобы отказаться от позиционирования себя? Полная независимость перед людьми, потому что тебе не будет смысла их позиционировать себя перед ними. Если ты от них не зависишь, тогда зачем это делать? Смысла нет. Как только мы начинаем что-то демонстрировать в окружающий мир, как то себя демонстрировать, это говорит о том, что мы зависим от точки зрения того, перед кем мы себя демонстрируем. А если это социальные сети, да, то это говорит о том, что это неограниченное количество людей. Мы зависим от людей вообще.